Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Ванин, я автор курса Total Crypto Pro. Из этого видеокурса вы не просто узнаете, как зарабатывать на криптовалютах, вы начнете зарабатывать свои первые деньги уже сегодня. Вам достаточно просто повторить те действия, которые я показываю в видеоуроках. У меня есть для вас еще очень приятный бонус. В последнем видео моего курса вы узнаете, как увеличить свою прибыль в десятки, а то и в сотни раз криптовалютах, не вкладывая, причем при этом своих собственных средств в их покупку. Если вам это интересно, скачивайте курс по ссылке ниже данного видео. Всем пока!